всем привет видео для тех кому нужен мучной червь но нет возможности его достать наверное не секрет что в голубятнях вам говорили уже посмотрите туда-сюда вот сейчас я вам покажу Голубятню голубятню заходите допустим вот эту вот смотрите вот он мучник вот он мучник. Так, Посмотрите на крыше где-то. Где голуби живут. Под такими его полно здесь. Вот берем. Вот он. Еще здесь мучника. Можно насобирать. Сейчас холодно на улице. Я не знаю. Он живой, не живой. Может он там в состоянии ждет, пока тепло станет. Сейчас зима. Но они выглядят вообще достаточно свежие, не мертвые, ничто с ними такого не произошло. Потому что замороженные вот так выглядят. Вот этот замерз конкретно. А эти они мягкие. Сейчас хочу их разморозить и дома попробовать посмотреть, а живут они или нет уже немножко дальше скрываю его вообще полно ну, здесь. здесь смотрите сейчас наберу какую-нибудь емкость его посажу посмотрим живой или не живой ну, вроде не околевший значит должен быть живой муж. вот уже столько набрал обратил внимание что смотреть надо вот в таких высоких кучках вот там становится много. Почему-то поднимлись. Вон она лежит везде. Вот Наверное, в слоях вот видно вот здесь, что он линял. Даже вот части жука есть. Ну, Жук-то, понятное дело, занес. От личинка вопрос. Следующий этап будет смотреть разморозятся они или нет везде вот здесь в толще вот таких плямп от пометок глубины здесь уже нету странно почему они так местами. Получается, даже если взять одну, то в одном месте есть. А уже рядом нет. Сейчас посмотрим. Да, да вот они. Да, они даже здесь. здесь. Я сейчас наберу чуть побольше и пойду их отогревать. Посмотрю, что будет. И покажу вам дальше видео. Вот сейчас прошло уже часов шесть. Некоторые из них начали шевелиться. Получается способ рабочий. Даже вот минус 20 где-то у нас на улице голубятни. Вот таким образом мучной червь выживает. Можно его насобирать и расплодить.